Я дипломированный специалист в области питания, здоровья и благополучия. Приглашаю тебя на наш проект, где, изменив свое мышление, ты изменишь всю свою жизнь на 180 градусов. А приятными бонусами будут для тебя легкость ума, стройность, красота, здоровье и долголетие. Успей начать новую жизнь, ведь все ограничения находятся внутри.